Представляется первому секретарю Босквильского Республиканского комитета Коммунистической партии Российской Федерации, члену Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителю фракции КПРФ в Государственном собрании Курока Республики Барцевска, Кутубужина Юнира Галияновича выиграть народным праздником огромной народной солидарности трудящихся это день борьбы трудящихся за свои крова поздравляю всех с нашим фронтарским праздником 1 мая 1886 года в американском городе Чикаго состоялись первые классовые бои в упорной пролетариат и поддержавшие их социалисты и анархисты добились права на 8-часовой рабочий день. Поэтому города в городах США рабочий день доходил до 15 тысяч часов. Так в борьбе родился этот рабочий праздник. Представьтесь, пожалуйста. Я Дмитрий Чувилин, зовут координатор движения Левого фронта, депутат собрания Фронта и Республики. Настя, позвольте задать вам, так сказать, очевидный вопрос Ну, что мы сегодня отвечаем? Какой сегодня у нас важный день? Ну, сегодня у нас 1 мая Международный день солидарности трудящихся. Нам сегодня, хоть и говорят, вот мир трудмай и все такое, на самом деле нам сейчас не до мира. Почему? Потому что каждый день ущемляются права трудящихся. Все мы видим результаты этой пенсионной реформы, которая происходит в стране. Права трудящихся ущемляются каждый день, поэтому мы сегодня вышли на улицу, чтобы очередной раз защитить права трудового народа, свои права, и сказать, нет э, антинародным реформам. Вот, э, вот как вы думаете, почему сейчас День Солидарности Трудящихся он превратился просто в праздник труда? Почему, так сказать, забива, забывается жертва э, американских пролетариев, то есть именно расстрел Чикагской демонстрации? Никто, никто, никто об этом не забывает никогда. Мы все помним, мы чтим эту жертву. Э, именно поэтому 1 мая ежегодно люди выходят на улицу, и продолжают защищать права трудового народа чтобы их монтик не был забыт да, слушайте, а вот что вы думаете о том эти попытки буржуазии вот, кажется зам... есть так... вы замечаете то что буржуазии буржуазии пытается сказать изменить этот праздник то есть это памятный день ведь 1 мая начали объявила память в нем такая организация как второй интернационал почему сейчас на государственном уровне это вроде как бы празднуется но все еще прощается так сказать, просто в праздник труда. Вам не кажется, что это, сказать, буржуазия старается, чтобы Но, мы забыли? Есть, здесь информационный посыл всего, идет от властей, потому что они ущемляют права и они хотят это перевести наш протест в мирное русло, поэтому мы сегодня как бы не с ними, а мы сегодня своей колонной встречаем Первомай, э, и говорим, что руки прочим от э, наших прав, от прав народа. Вот еще помнится, мне вот Чикарскую демонстрацию расстреляли, тогда люди выходили с экономической Требования. 8 часов рабочий день. А мы должны ли сейчас, если экономических требований недостаточно, должны ли мы выходить с политическими требованиями? Естественно, мы должны выходить и с политическими требованиями. Сегодня будет требование об отставке антинародного курса правительства Российской Федерации. Потому что то, что сейчас у нас творится на уровне исполнительной власти, на уровне законодательной власти, иначе как угнетением э, людей назвать нельзя. Поэтому сегодня потребуем отставки и правительства, и президента, и всех вообще госорганов. Всех разогнать, всех распустить. Да, то есть, а вам не кажется, что это как-то, не знаю, какое-то бесполезное мероприятие? То есть пытаться делать революцию сверху, а разве революция не должна быть снизу? Да. Вам не кажется так? Вы знаете, насчет революции, революция действительно сейчас может произойти сверху, потому что все предпосылки для революции создают именно наши власти. Они принимают антинародные законы, они ущемляют права трудящихся. Поэтому сейчас, конечно же, речь идет о революции сверху. А, а нам ничего не остается, кроме как выходить на улицу и протестовать. И придется их выгонять отсюда. Да, решение, что называется. Так, но, мы, да, кажется, мы запутались, вам, мне кажется. То есть буржуазия проводит революцию сверху, вводя антинародную политику. То есть вот так вот так. И подталкивают людей к революции. Просто а, просто то есть подталкивают. верха подталкивают... Потому что да, настолько уже ущемлять э, права трудящихся уже дальше некуда уже. Понятно. Вот сейчас у нас еще вроде предвещается очередное повышение тарифов с 1 июля, насколько я помню. Что вы можете об этом сказать? А при этом повышение э, повышение тарифов-то ожидается, а вот повышение зарплат при этом не ожидается. Да, Поэтому да. сегодня мы требуем повышение зарплат в том числе. А, Ну вот, получается, пролетариев опять начинают обдирать, чтобы проводить свою буржуазную и, и пиратическую политику. магазин в любой. Да. Раньше за 500 рублей можно вот так у Сейчас на тысячу не закупишься. А а зарплаты остались, например, Нашем уровне, с 14 -го, аж года. Рыночек нас порешал. Да, да, да. <связывая> Спасибо вам! Да. Здрасте! представьтесь, пожалуйста. Все, не Мой позывной матрос. Мама. Вы, как понимаю, воевали на Донбассе, да? Да. В... Вот. Позвольте вас спросить, вот, ну, какого у нас с вами Что мы сегодня празднуем? Так, сегодня празднуем мы. <связывая> э, как говорится, сегодня <связывая> даже не праздник, а сегодня. У нас так сказать, акт нашей борьбы мы сказать, подтверждаем, что мы до сих пор боремся с этой буржуазной властью, которая бандитская, я бы сказал, власть, которая захватила у нас руководство в стране и издевается над народом. И вот, а, сегодня э, пытаемся сгруппировать народ, поднять его на борьбу с этой властью, так называемая. Ну, то, ну, то есть вы выступаете тут в классовых позициях, да? Да, конечно, тоже с класса. То есть это буржуазная, бандитская мразь, которая сейчас сидит вплоть до Кремля. С ней нужно покончить иначе народу жизни не будет есть вот как говорится, у нас сейчас власть, вы как могли наверное заметить, они пытаются превратить 1 мая, мая из праздника то есть, дня привлекательные шоу да, да просто, просто где мы празднуем труд и прочее Что у них тактика такая, чтобы забыли о расстреле Чикагской демонстрации и то, что 1 мая это памятный день благодаря такой организации, как Второй интернационал конечно, они сейчас все пытаются превратить в развлекательные шоу В том числе 1 мая, 9 мая И замазать всячески 7 ноября Но с нами эти номера не пройдут Да, и Ленина на Красной площади прикрыть При этом празднует День Победы да, мы их сами вынесем. Мы не Ленин, не Ленина не вынесем, мы их сами вынесем. Есть, ну и, как говорится, третий, последний вопрос. Вот, вышли тогда на, в Чикаго, вышли с экономическими требованиями. Значит, сейчас мы должны обязательно входить уже с политическими требованиями, должны организоваться полностью менять не только людей, людей во власти, а полностью всю систему менять власти, менять самоустройство государства. Не систему менять, мы должны просто снести эту настройку паразитическую, которая образовалась над народом и потом уже, да, организовывать народную власть. Класс эксплуататоров. Конечно. Да. Я же сказал, не то, что в том числе и эксплуататоров, но это, э... то есть то, что сейчас называется властью, вот это просто бандитская мразь. Ну да. Проводящая антинародную политику. А, а какую могут проводить политику подобные <соспособные> особи? Вот, и, так сказать, это вопрос не от организации, а от меня. Вот ваши вот, ощущения о том, что сейчас происходит в Луганских и Донецких народных республиках. Что, что вы об этом думаете? Гибель Гиви, Мотороллы. Ну, там народ уже доведен почти до крайности. То есть там э, место народной власти, которую мы думали там установить. Кремлевские кураторы установили там эрефию, вот эту вот путинскую, своих худших традиций И даже еще, скажем так, в усугубленном виде, то есть та же повальная коррупция, та же, скажем, мразь власти во всех вертикалях И ничего хорошего ничего То хорошего. есть начали за здравие, закончили за упокои. то есть... Да, все это свели чисто вот... Борьба олигархов руками народа Конечно вот. вот, еще тоже такой вопрос, вот кажется, все то, что произошло на Украине, оно у нас произошло, кажется, довольно даже раньше. А мне кажется такое? Ну, естественно, Запад не дремал, то есть, когда э, в нашем руководстве еще Советского Союза э, пролезли, скажем так, предатели... Uh, уже тогда Запад начал обрабатывать население uh, Украины и всех советских республик в свою сторону. То есть это до долго играющая операция западная. При, uh, скажем так, том же Сталине подобным операциям было жесточайшее противодействие с нашей стороны. Uh -huh. А потом уже все это от отдали на самотек. И все вот к чему это привело. Да, то есть неверная, неверная политика советского государства привела, по сути, к уничтожению советского государства, да? Не советского государства, а руководство в лице Горбачева, Яковлева и остальных подонков, предателей. Угу. Благодарю. С вами было очень интересно поговорить. Спасибо. Представьте, пожалуйста. Дорогой Вячеслав Михайлович. Я умею его Да, погромче всего просто, <свят> на фоне. Дорогой Вячеслав Михайлович. Вот, как говорится, да, Очевидный вопрос, но почему, почему мы сегодня собрались здесь? Что, какой день мы сегодня отмечаем? Мы ну, отмечаем 1 мая. Мы это запомним. Молодежь не помнит 1 мая. Мы это помним. День солидарности и а? День... Был, да, первый сентября последний зарабатывает слушайте вот тут вам не кажется тут такая ситуация интересная вам не кажется что буржуазия пытается изменить в сознании людей значение 1 мая первом... это, это ее прямая задача да. то есть из памятного дня борьбы трудящихся за свои права в том числе например чикальских рабочих Почему, почему мы не празднуем центры города Ерумай? Mm. Не позволили? Не позволили. Почему не у нас нет демонстрации? Не позволили. Все это наше правительство буржуазное старается и и жить в празднике. Правительства. Ну да, то есть забыть. Вот, вот, вот еще в Чикаго выходили просто с экономическими требованиями и их расстреляли, людей. А вот должны ли мы выходить сейчас уже с политическими требованиями и продолжать более? Обязанные, а обязаны. Обязаны, еще, еще несколько лет, и забудут люди, что такое 1 мая, 7 ноября. Даже да, День космонавтики отпраздновали так, что И не видели мы его А сто лет Башкирии Вообще никто не видел. Прошло мимо. Это был великий праздник, давай, И Получается у нас так, что и на 9 мая Ленина как-то стыдливо прикрывают. Да, сейчас еще на э, парадке этих э, на 9 идет С война. ребята. Идут да, бессмертный полк. Да, сейчас запретили красный блок Да, и Сталина тоже запретили. Ну вот все идет. Старается, все стараются, что из памяти людей убрать достижения Советского Вот и еще, так сказать, последний вопрос Вот у нас с 1 июля, насколько я помню, новые тарифы вводятся на ЖКХ Что об этом можете сказать? Повышение очередной тарифов А куда им деваться? Все продали, доходов нету А где доходы? Налоги А как взять налоги? Значит, спросил человека Друзья, вот, они, на что они живут. Заводы не государственные, транспорт не государственные, а, отчасти а их не будет кормить никого. Капиталист, А капиталист тот для себя работает. Да. Ну, точнее, даже не работает, он забирает себе прибавочную стоимость. Да, да, да. Ну, он работает, конечно. Ну, да, но получает больно много. Да, диван, Только за счет эксплуатации. Получишь, получишь. Он работает, но работают люди на его чисто. Она, она, она, это, у нас же нету даже. Возьмите все магазины, вот, перекресток. Окей. Они не наши. Да. Деньги-то уходят за границу. Пятерочка, она вообще на самом деле нидерландская компания. Давайте, да вот выдаст. и все. Куда его доходят, доходы Куда в Нидерланды уходят? Она достается остатки. Ну вот до этого и налоги больше. Спасибо вам. Информагентство агентства «Ледокол» Екатеринбург, 1 мая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы какую организацию представляете? Мы представляем комитет защиты исторического достоинства, который у нас образовался в Екатеринбурге несколько лет назад. После того, как была снесена Краснозаменная группа, которая была установлена за подвиг Великой Отечественной войны, за трудовые заслуги города Свердловска. Вот Тогда у нас появилась наша организация, и вот сегодня мы на шествии, вот в том числе, требовали возвращения краснозаменной группы на историческое место на плотинку. А сегодняшний день считается праздником. Для вас он праздник. Обязательно, конечно же, безусловно, потому что это праздник не еще не появился не до... советский период. Это связано он ну, с определенными событиями, которые произошли 1 мая. И вот с тех пор все трудящиеся, вот как проявляют солидарность, отстаивать свои права трудовые. А, а какой праздник тогда мы сегодня празднуем? Ну как? Праздник солидарности трудящихся. А власти его назвали праздником весны и труда. Это он для властей. Мы... Почему переименовали? Ну, потому что они боятся солидарности трудящихся. То есть трудящимся, по-вашему, все-таки нужно объединяться в борьбе с Конечно, безусловно. Один человек может сегодня хоть что-то добиться на своем рабочем месте? Нет. Это практически исключено. Одного съедят. Система, которая сейчас устраивается, у нас потихонечку отнимается от дня день от дня права. То есть это зачастую неофициальное трудоустройство, да, это отсутствие пенсионной реформы. Этим можно бороться через профсоюзы, по-вашему, реально или нет? В любом случае должны быть объединения, профсоюзные или иные какие-то. Но это не обязательно профсоюзы в наше время. То есть в начале 20 века возможно, да, профсоюзы нынче, я не знаю, это могут быть другие обиды, это могут быть партии, это могут быть общественные движения, это не важно как, это важно, чтобы вместе, вот что важно, то есть не поодиночке. Возможно ли, как вы думаете, сегодняшний, на сегодняшний день, в ближайшее время или в отдаленной перспективе вообще переход на э, другой вид экономики, на социалистические рельсы? Ну, я считаю, что если мы не перейдем, то весь мир просто погибнет. Потому что планета не потянет такое количество потребления, которое присутствует. Должен быть план, должно быть планирование. Это не значит, что надо всех там привести к какой-то унификации. Нет, ни в коем случае. Просто э, должно быть как бы, вот это введено в разумные рамки. А нынче мы просто губим человечество. Что. Нынешняя система обречена, мне кажется. Как у России, такого мира нету по-вашему другого будущего, кроме нету, социалистического? Нету, нету, нету. нету. Либо какой-то мрак, страшный мрак, какой то средневековье, новое, хаос, вот. либо социализм. Спасибо вам Спасибо. большое. Здравствуйте. Добрый день. Какую организацию вы представляете сегодня? Компартию, Левый фронт. КПРФ? КПРФ, да. В том числе? В том числе. Для вас это праздник? Для меня это выходной, и по большей части это лишь способ выразить определенные мысли в этот день. А по факту этот праздник, День солидарности трудящихся, стал переименован нашей властью в День весны труда. Что вы по этому думаете? Ну это сделано для того, чтобы мысли людей немножко изменить в сторону от левых всяких мыслей, то есть оградить людей как бы от нашего советского прошлого, чтобы уже не труд был во главе угла сегодня, а какие-то другие мысли, чтобы люди по-другому думали, иначе говоря. Чтобы меньше ассоциировали этот день с советским прошлым и, соответственно, чтобы меньше настраивались против сегодняшней власти. За последние полгода наша власть как будто сорвалась с цепи. Она отнимает наши права, продлевая пенсионный возраст, повышая процент налогообложения. Может ли человек в одиночку сегодня бороться за свои права? Ну, Каждый человек должен бороться за, за, за свои права. Если власть чьи-то права нарушает, человек в любом случае не будет находиться в одиночестве. Всегда найдутся сторонники, которые поддержат любого человека, который будет с свои права бороться. И бороться обязательно нужно. Ну вот мы поворачиваем взгляд на право и видим, что там, в принципе, не так уж и много народу. А пенсионная реформа задела абсолютно все слои населения. Вы говорите про то, что всегда найдется человек, кто будет защищать рядом с тобой твои права. Это не похоже на реальность? Ну почему не похоже? Вот много людей э, вышли, в том числе для того, чтобы защищать свои права, а здесь не так много народа, потому что это сейчас выступает э, вот, э, РКРП, Левый фронт, а КПРФ уже ушли отсюда, тут же колоннами выступают, поэтому э, если бы концентрировано все левые силы выступали, здесь было бы конечно очень много людей. То есть даже левые силы специально раздроблены или по какой причине? Ну, потому что каждая организация хочет отдельно выразить свои мысли, отдельно показать себя, поэтому они все идут по очереди. А если у нас День солидарности трудящихся, нужна ли солидарность? Почему их разделяют? Ну, это акция в большей части политическая, она не нужна для того, чтобы левые силы собрались общей массой. Тут каждая партия выражает мысли которые мало чем отличаются конечно друг от друга но тем не менее каждая партия хочет выделиться и никто не подражает против такого разделения так к тому же удобнее наверное с точки зрения вообще организации людей мы можем бороться за свои права находясь в таком раздробленном состоянии очень проблематично бороться за свои права находясь в таком состоянии естественно как видим, государство проводит очень непопулярные политические меры. И мы вроде как боремся, но эффекта никакого нет. И все в том числе из-за того, что есть такая раздробленность. Каждый хочет каждый хочет выразить как-то свои, защитить свои интересы, я имею в виду, левые партии, и менее настроены партии на объединение. В том числе по причине собственного числа, я зачастую. А при капитализме вообще может рабочий человек свои права отстоять? Ну, как сказать? Конечно, с одной стороны, может, если будет выступать, активно выступать за защиту своих прав, как это происходит во Франции, сейчас происходит, как это, в принципе, в Европе происходит. При капитализме, конечно... Может отстаивать и обязан отстаивать свои права при любом режиме, но, как э, вы правильно заметили, при капитализме э, все время нарушаться права рабочего будут. И поэтому в любом случае будет возникать этот антагонизм между капиталистом и наемным трудом, и постоянно рабочий будет находиться в борьбе. Для наемного работника лучше смена экономической формации в принципе целиком, сразу на корню. Естественно, для любого наемного работника, для любого человека труда, конечно, будет лучше, если то, что он производит, будет принадлежать ему. А только в том случае это будет происходить, если изменится экономическая формация, если распределение продуктов труда уже изменится с частного на общественное, соответственно, и это уже обозначает полное изменение экономической системы. Если у Российской Федерации капиталистическое будущее, но оно будет будущее капиталистическим естественно. Другое дело, к чему оно приведет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня да, просто на митинг пришли? Не представляете никакой организации? Просто на митинг. А что мы сегодня празднуем? Ну, я думаю, что мы не празднуем. Мы пытаемся бороться. То есть для вас это не праздник, для вас это день, день борьбы трудящихся? Ну нет, не праздник, думаю, что в первую очередь день борьбы. Да. А, не праздник потому. этом? День заявления о себе, наверное. А почему не праздник? А, а что праздновать-то? То есть при Советском Союзе социалистической экономике было, что разное, то есть сейчас нечего? Ну, э, я думаю, что изначально ведь, э, праздник стал таковым э, вследствие борьбы, правильно? То есть, э, А сейчас мы ведь не в социалистической экономике, поэтому э, борьба, борьба, а потом будем праздновать, когда победим, видимо. А как вы думаете, почему власти переименовали этот праздник на День весны и труда? А его переименовали? Уж несколько лет. Ну, потому что слово «солидарность», видимо, власть не устраивает. То есть человек в наше время, в принципе, должен бороться за свои права, их отнимают? Ну, я думаю, что человек в настоящее время борется в одиночку за свои права. А возможно ли сегодня добиться какого-то результата, борясь в одиночку? А, думаю, что в отдельных случаях да, но в целом, наверное, изменить ситуацию в корне в одиночку не получается. То есть нужна консолидация, нужна та самая солидарность трудящихся? Солидарность трудящихся и профсоюзов в первую очередь, на мой взгляд. Через профсоюзы, по-вашему, можно добиться чего-то? Через независимые профсоюзы. То есть не профсоюзы Шмакова, да, а через независимые профсоюзы, наверное, да, можно. А можно еще такой личный вопрос? Вы официально трудоустроены? Да, да. О, да вы везунчик? Какой строй, какая экономика должна быть, если сейчас мы боремся с права при капитализме, а в принципе ответа-то нет? Ну, сложно сказать, какой должен быть строй. Мне кажется, капиталистический строй надолго. Мне кажется, изменить его в ближайшее время не получится. Ленин говорил, что мы, наверное, не дождемся революции. Ребята, молодое поколение, вам флаг через два месяца революция. Как вы думаете, сегодня такая возможно? Мне кажется, революционной ситуации нету. Что для вас революционная ситуация? А ну, революционная ситуация – это ощущение. Когда ты выходишь на улицу и чувствуешь запах революции. Я запах революции сейчас не почувствовал. То есть, в принципе, люди достаточно пассивно относятся к своей жизни в целом? Не то, что пассивно, а просто слишком ä, разнородная, разнородная толпа, ä, слишком устаревший плейлист, <плодушный> вот, и ä, слишком мало народу. То есть нет строительства вот такого вот, ощущения, такого то такого всеобщего. <плодушный> а у России вообще в принципе есть капиталистическое будущее. <плодушный> Капиталистическое будущее, а что вы имеете в виду? Ну Ничего не меняется. Судя по всему, дальше права у нас будут забираться. Налог на мясо, на воду, на воздух и понеслась. Ну, я думаю, такое будущее и будет, как вы сказали. Хорошо, ладно. Спасибо вам большое.